выяснить не заняты ли противником вон та опушка леса мельников ореханов вы пойдете по правому склону вон той сопки вот сюда яблочки вы пойдете на это дерево мы пойдем по этой тропке и это полком и не забудьте маскироваться понятно Понятно. исполнять есть есть есть ну куда сигнал Я думаю, противник сейчас будет выяснять, не занята ли нами опушка леса. Ну, конечно, товарищ брать, передайте Фомину, чтобы он легонько раскрыл себя и отошел на нас. Есть! Только чтобы померить шуму делать, а то противник сразу поймет, что мы его обманывали. Есть. Шуму, шуму не делать. Сигнал. <звык> Кто эта кукушка раскричала? <звык> Узнаю по почерку Комарова. Кошкин, Этой тропкой не пойдем. Возьмите право. Что вы там видите? Много комаров, товарищ командир Азии. Вот я и говорю, комаров видит, как вы ветки двигаетесь. Ну понятно? Понятно. Скажи, пожалуйста, ветру нет, а елочка так и колышется. Передать на правый фланг, что выдвигались вперед до большого луна. Видишь ты, куда хватили? Сразу узнаю почерк Петренко. Так, так. А все-таки я его накрою. Сигнал. Ага. Опять кукушка. Так и есть сигналы. Подходим налево сопки равно ну, я тебя накрою. Кошкин, останьте здесь и откройте огонь для отвлечения внимания. Здесь. За мной. Ты? Да никак я тебя в плен взял. Ты? Нет уж, это я тебя взял в плен. Вон мои бойцы. А где твои? Отстали, да? Ну и Комаров, понимаешь? Да, понимаешь, Комаров. Ну, веди меня. Есть! Выполняйте! Товарищ Лев, садитесь. Жуков, сохраните маскировочное дерево. Оно еще нам пригодится. Есть сохраните маскировочное дерево. 20 часов 0-0 минут. Мною взят плен, командир отделения синих. Петренко. Андрей, никаких разговоров. Вы военно-пленные. ничего не слыхали черт его знает пакет и сумка сумка пакет лохлик что ли на сумку то он успел передать не видел вероятно не успел Ха. -то? Да погоди сейчас Стой. Жена. О а каком тут? Соседний полк направляется в табун, а метеорологи об этом ничего не знают. Это очень важно. Связано с мобилизационной готовностью полка. Да, но... Нужно Легко он... сказать. А что, опасность? Чё? А нам за опасность деньги за Да что вы мне еще про деньги говорите? Надежда, Идеи можно изменить, а расписка в денег никогда. Понятно? А при чём тут сумка командира? Эпать, соображайте быстрее. В этой сумке возможно, сведения о табуне. Недаром этот командир так беспокоит Вот что, отправляйтесь на его поезд. Да вы что, свиёте, что ли? Где же ты его и найду? Где хотите. Вы знаете, я разговоров не люблю. Живого или мертвого, но с сумкой... Да, ну... Это вы, Фёдр А, Вика, -а -а. вернула? Да. Не смогла домой добраться. Погода, а наказание. Кто это? Молодая специалистка. Чудный ответ. А что это молодая специалистка? Знает о вашей второй специальности. Ну, знаете, я еще с ума не сошел. Хм. Разве? Я думаю. Спасибо и за это. Вот что, если она меня заметит, скажете, что я инспектор по лесничеству. Вступайте. Собака в дроне. Я завтра зайду. Отправитесь на поиски командира подделения Петренко и Комарова. Возьмите двух бойцов. Проведите разведку в районе кабани лога. Выезжайте немедленно. Есть! Ну, счастливо. Боже, кто это? Это не важно. Человек тонул, едва выбрался. Мы ему помогли. Ну, давай, скорее подружку. Это командира отделения. Комаров. Я его знаю. Анна Григорьевна, где наш дырная спирт? И на чертова сумка. Дьявол. Что это за человек, с которым вы стояли во дворе? Откройте. Человек? Это инспектор лесничества очень милый человек». Товарищ полковник, командир отделения Комаров взялся пакет штаба дивизии при попытке переплыть Муравьевскую протоку, судя по обстановке, погиб. Я ехал ему навстречу, но не сумел оказать помощь. В последний момент он успел передать мне сумку. Давайте. Раз познакомились, заходите. Зайду. Я тоже служил, кавалей. Обязательно зайду. Заходите, заходите. Сейчас, сейчас. Да нет, это не надо, немножко Да Ничего, ничего. Нет. А вы все о урагане Ну еще бы, потерять такого коня. Сейчас. Да, нет, бросьте, хорошо. Ничего, найдется а ваш ураган. Спасибо, спасибо. Ну вот. хорошо. На дорогу. Ведь сколько вам еще пешком совести? А вот тем более не могу задерживаться. Ну до свидания, Лиза. До Спасибо. свидания. Подождите. Что? У вас ника осталось. А это ничего, это ерунда. М -м -м. А, а я и не знал, что вы родственница этого метеоролога в однако рассеянный. Я же вам в прошлый раз говорил об этом. Ах, тогда, да, совершенно верно, что вы... Что вы стажерка. А, а к метеорологу ходите на практику. Совершенно верно, забыл. Да, Я в тылу, и на фронте не пропадёшь. Правда ли, да? Но ну, я поехал. Действительно умный лошадь. А, конь, вы хотите сказать? Простите, а что, у вас в они все такие умные? Что? Лошади, простите, кони. <свят> <свят> Конечно, все. А впрочем, у меня особенный конь на его воспитании. А что в него особенного? Мой конь только алгебры не знает. Да, ну такой действительно особенный. Смотрите, цветы ест. А это не цветы, это трава. Трава. Это же Таурская лилия, лучший цветок нашего края. Ну я вижу, в растениях ничего не понимаете. А ты и без этого пропадешь. Пропадешь? Пропадешь. Ты слышишь, ураган, какого у нас с тобой здесь мнения? А нечего сказать. А ураган их не относится. Ах, не относится? Ну тогда ешь, ешь ураган. Поправляй. Нет, э, нет, нет. Только не это. Ураган. Это же таурская лилия. Лучший цветок нашего края. А вы способны. Возьмите. Ураган на ужин. А вот коня бояться не следует. Ну, я боюсь. Да, вы, наверное, ездить-то не умеете. Скажем, не умею. Что, что-то особенно. Да нет, ничего, просто так. Полярит был лихой. Красоту любил соблюдать. Если бы не погиб, чтобы капитаном... <клых> Лохо маскируется. Тень видна. Ну? Где пропадал? Задержался. А что это весь оборванный? <клых> Не делай, товарищ командир. Быстро переодеться. Есть! Быстро переодеться, товарищ командир! Вот он! <кười> <кười> <кười> а что это мои вещи пораскидывали? А, это я здесь порядок. А -а -а. Эх, жалко я на тобою власти не имею. Я бы твой характер заодно привел в порядок. Что сказал? Характер твой бы привел в порядок. Ах, вот что! Интересно, как у вас получилось бы, товарищ командир? Все! Как-нибудь уж ты а ты все-таки моих вещей не пор. Только ну приведи ее в нормальное положение. Ну, расскажи, как выбрался. Да так, выбрался. Обыкновенно. Это хорошо, что ты выбрал. Ну, конечно, хорошо. А конь? Что конь? Конь в порядке. Хороший тебе конь. Ну, ураган. Еще бы. Лучший конь. Но положим не лучший. Давай оставим. твой конь. Значит, выбрал? Зажигалку угу. посей. Там мне двое помогли. Старик и одна девчина. А кто что тебе эту розу подарил? Старик че? <кх> девчина. А что этот Комаров, понравился Лиде? Или чего доброго она ему понравилась, вот, а? Господь с тобой, Федя. Откуда я это знаю? Должна знать. Ведь выретая Богородица. Тебе верят. Она мне-то может пригодиться. Понятно? Давайте я постираю. Ну, ну стирай, а мне в колко пора. Анна Григорьевна, а вы не мологере не пойдете? А что? Из комаров зажигалки забыл. Да, да, Запись к ней отмечать. Давай. А зажигалку? Что за зажигалку? Да проще зажигалку отнести. Ну да, лучше. Лучше. Ну, лучше, чтобы он сам пришел, да? Анна Григорьевна. Эх ты, отнесу, отнесу. Товарищ дежурный, вас ждет какая-то гражданка ухода. Гражданка? Ага. Здравствуйте. Здравствуйте. Отлили. А, а, благодарю. А что ты сегодня такой грустный? М? Да как тебе сказать? Не могу объяснить. А ты напрямый? Как, напрямой? Так, прямо через водоворот. Ты знаешь, что те есть метеостанция? Ну, знаю. Так вот там работает одна девушка, стажорка. Зовут ее Лида. Ах, Лидой? Да. Нет, не знаю. Интересно, интересно. Ну, вот как-то на днях я оставил у нее зажигалку. Покажи, пожалуйста. Но она мне об этом написала. Ну, в общем, в воскресенье ждет, что я заеду. Да зажигал? Ну, конечно. Тогда я тебе советую заметить. Спасибо за совет. Почему? А наряд на воскресенье ты будешь нести за ней? И Тогда визит не состоит. Вот именно. Лида будет ждать, ждать. В том-то и дело. А тебя все нет и Вот и я новое. Она ужасно обидится. Что-что? Ну, ужасно обидится. Ну еще. Вот положение. Смысл приказа ясен? Да, товарищ полковник. Имейте в виду, все должно быть наготове. На Греховьях идут дожди, могут быть разливы. Провести табун в таких условиях дело сложное. Товарищ полковник, разрешите мне лично выполнить приказ? Очень хорошо. Помощником товарища на выделите одного из своих младших командиров, отлично знающих мест. Есть, товарищ полковник. Так как? Требуют взять самых крепких бойцов. Сами их подберите, что им отделили. Есть. Предупреждаю, час выхода и назначения табуна... Военная тайна. Разумею. Так вот, 19.30 едем. А вы уверены, что будет наводнение? Да ведь я же метеоролог. Впрочем, дело не в наводнении. Это у них предусмотрено. А есть штука, которую они не могут предусмотреть. Ну почему вы убеждены, что табун пойдет через кедровую пать? Да ведь другого-то пути нет. Смотрите. Что-то я никак не ориентируюсь. Смотрите. Видите проточный пруд? А вот ручей. А вот кедровая пать. Вы обратите внимание на разницу высот. Вот если мы соединим пруд с ручьем, то у нас получится бешеный водопад. И он зальет кедровую пасть, совершенно верно. Трудно поверить, что этот ручей на такой пруд могут залить пасть. Ничего, с помощью аманала, да еще наводнение поможет. У нас тут природа в увеличенном размере, разве? А, это был такой маленькой бронец. Нет, наоборот, будет. Здравствуйте, Маша. Что-ли нет? Здраво. Здравствуйте. Здравствуйте. Что, жарко? Ой. а кого у Вам что? Фруктовой воды. Глюксиной, лимонной, смородиной. Что вы сказали? Глюксины, лимоны, сморотины. Лимоны, пожалуйста. Да, да, клюк. Я не пойму, вам лимонный или клюк? Да, да, Поколоти, Вы голодали? Да, да, поторапливайся, мать. У нас сегодня дело. А где ж ваша это... Пожор. а? Сегодня праздник в колхозе, так и ее отпустил. Она придет завтра. Так, в нашем распоряжении два часа. Если мой расчет верен, то они будут в кедровой падении не раньше пяти. Годите, какие тучи идут. Да, как в метеорологии-то. Довольно точная наука. А что, большой табун направляется в полк? Большой. И кони отборки. Праздник. О, да ты никак работать собираешься. Завтра да, тут настроение неважное. Лучше работать. Ты только не задерживайся, скоро Пельмени будем есть. вам давно хотел сказать. Что им это лошадя? чем здесь лошадь? Ну, вы же их очень любите. Да нужно ну же, скажи что им о вашем табуне. О каком табуне? Ну, хотя бы о том, который к вам сегодня приходит. А что вам сказала вы? Я слышала, института Лужникова говорила. Кому говорил? Федору Ивановичу. А что он говорил? Он сказал, что к вам в поп приходит отборный кони. Довольны? Очень доволен. А вот что, здесь? Да, он в гостях у Федора Ивановича. Вы зайдите к нему. Я не сомневаюсь, что вам с ним интереснее разговаривать, чем со мной. Знаете, что ли, даю вам слово с сегодняшнего дня о табуне не говорить. Ладно? <сíck> Ладно. <сíck> Только вы не удержите. А вы мне не напоминаете, я удержу. И так. Да. Иду. До свидания. До свидания. Ну, поехали, врага. Не нравится мне это. Какой ресник осведомленный, а? Все знает, врага. Нет, это мне не нравится совсем ураган. Ну-ка, постой. Лида у нас, сегодня в настроении. Да, Привет, Я тут свою зажигалку оставил. Да-да, я совсем забыла. Ах, вот это да. Пожалуйста, присаживайтесь. Закусите с Нет, что вы. Получается, будто я напрашиваюсь на обед. Ну, чтобы путики, прошу садиться. Нет, правда, как-то неудобно получилось. Да я вижу, вас не уговоришь. Так. Нет, вы напрасно думаете, что я, может, как возил, не Нет, просто не хочется стеснить. Нет, стеснить бы нас не стеснили бы, но если вы сами торопитесь, так... Да нет, я никуда не тороплюсь. Ну, если не торопитесь, то да, садитесь. Как не все получилось. Ну, ладно, давайте. Ну, со всеми знакомы? Ах, нет, нет, не со всеми. Познакомьтесь, Комаров, Гаврилов Степан Степанович. Спасибо. Инспектор лестничества. Анна, а ну-ка, подсыпь ему пельменей. Степан Степан, а ну давай покажем им, на что способны старые таежники. А, значит, вы тоже сторожил здешних мест? А вы тоже здесь и сторожил? Совершенно верно. Только я теперь редко бываю в этих краях. Вот в прежние времена. Другие люди, а? Другие люди. А вы же не пьёте, Комаров? А, спасибо, совсем не пьёте. Давно в наших краях? Да нет, со вчерашнего дня. Только. ты меня оставил. Благодарю. Интересная работа у лесников. Да брось его с ним разговаривают, давайте лучше выйдем. А, комаров? Интересно поговорить с приезжим человеком. Я и сам немного увлекаюсь вашей наукой. без нее в тайге пропадешь. Правда ли да? Да вот, например, каркс, карпа оккультат. Оккультан? Ведь этого дерева, кроме как в здешних краях, нигде не сыщешь. Да. Это детское дерево. Подожди, какое же это дерево? Это же трава, а не дерево. Ерунду вы говорите, Комаров. Дерево. Я из вежливости согласился с товарищем Комаровым, а вы так на него посядну обрушили. Нехорошо. Нужно поощрять первые шаги в науке. Правильно, Правильно. Я ничего смешного не нахожу, Ну, немножко ошибся. Вы знаете, не с трудом дается это воды. Да вот, например, насаждение. Вице аус. Ус. Усриель. Да оставьте моего комаров. Степан Степанович, его профессия осочертила. Дайте ему до обеда. Анна, смотри, что по неделе. А то комаров опять пульсом научные разговоры. Протень. Зря Федор Иванович, мне очень приятно, что товарищ Комаров со мной беседует. Устаешь в тайге от одиночества. Целыми местами в разъездах. Живой души не увидишь. А мне бы нравилось так разъезжать. Небось, верхом. Простите. Бось верхом, я говорю. А это, знаете, как придет. К нам, как добрались? К вам, верхом. Я положу вам, Снетаны. А, спасибо. Спасибо. А я смотрю на ваши сапоги, мистер в красной глине. Ух ты! Да нет, вы не беспокойтесь, а у нас такой глины здесь нет. Ах, нет, извините, я вот тоже здесь. а у меня сапоги я тоже в красной в глине. глине, А, видите? да-да-да-да, есть такая глина в кедровой падении. Ну, хорошее место, красивое. Значит, на прогулку туда ходили. приходится, мальчик, мы приходится. Он лесник, я метеоролог. А в судности говоря, мы оба, что? что Федор Иванович ходит в кедровую парень. почему? Потому что однажды он пошел туда и вытащил из воды одного командира. не помню свои а? Меня? Честное слово я. Молодец, Анна! Руби его, снимай с него голову. Здорово это у вас получается, да? Эй, дорогой мой, я же родился в Дедле не всю жизнь таскал женихов из а ведь благодарить-то нужно не меня, а вон кого. Ну что вы, Фёдор Иванович, со мной это вышло совсем случайно. Я тогда не могла попасть домой, не вернулась. Я помню, ужасная погода была, а в ночь на среду. точно разлив, ну ужас, Фёдор Иванович, ну вы же помните. Да ладно, я уже забыл, что там было, как там было. А я никогда не забуду. Степан Степанович, вы еще с Федором Ивановичем разговаривали в дворе, а я вам кричала насчет погоды, когда возвращалась. Помните? Ура, не помню, а? Да. Ветесок, колы орлами, полно горе горевать, то не <соц> Давайте-ка наш любимый споём. <соц> Когда будешь большая, остатут тебя <соц> Ну-ка, молодёжь, подтягивайся, <соц> Юноши влюбленных узнаю да по их <свят> Забавный народ, а? Да, <свят> действительно забавный. <свят> забавный Лида, когда это было? В ночь на среду? Ну, конечно. Именно на среду. <свят> да я еще тогда... Значит, Степан Степанович здесь уже семь дней. Ну? Да ну, нет, ничего. Мне просто показалось, что Степан Степанович сказал совсем другое. Да что же он сказал? Он только вчера сюда приехал. Разве? Мам! Ой, не, я вам послышала. Вы ну, конечно, послышала. Ты что, глухой, что ли? Эх, гитары нет. А, нет гитары. что? <звы> <звы> <звы> Мне пора. Ну куда же вы торопитесь, Степан Степанович, посидите. Я положу вам еще пельмени, не уходите. Степан Степанович, ну куда же вы? Ужас, в наши дни мужчины вечно заняты, вечно куда-то спешат. Но вы останетесь, я прошу борьбу. Ну, конечно, ты, Степан Степанович, останетесь. Ну, еще пять минут, у меня к вам. Ой, да-да. О, выпьем с вами. За всех в мире инспектор Хриснича. Позвольте, ведь вы же не пьете как -то. А это зависит от настроения. Ага. -а -а. Так значит, мне... послышалось. А чего забавно, а? Лида, вам тоже послышалось насчет семи дней? Да-да, мне тоже. Вот что, Фёдор Иванович, мне это надоело. Я честный советский работник. Устал после работы. Я вас в гостях отдыхаю. С какой же стати... Товарищ меня подвергает какому-то допросу, что ну, ли? Кто? Ну молодо, зелено, ну что-то. Разве? Куда вы, Степан Степанович, хмарок спил? Комаров, вы его пошутили, правда? Конечно, я пошутил. Степан Степанович, неужели вы обиделись, да? Даже странно. Когда станете старше молодой человек, поедете. Будьте здоровы. Спасибо за перемене. Федор Иванович, Степан что же вы молчите? Зачем да, тут я? Вы его оскорбили, вы извиняетесь. Степан Степанович, мне право совестно на перейти. Простите, пожалуйста. Иванович, ну вы же хозяин, ну простите же, гостя остаться. Да что ж я его буду, насильно, что ли, удерживать? Да я его буду за руки хватать, что ну, ли. Ну, обиделся, ну пускай уходит, его можно. Нет, Андрей Григорьевич, что получается? Честный советский работник, у вас в гостях, и вдруг из-за меня уходит. Нет, Степан Степанович, вы не уйдете. Не уйду? Ну, конечно. Пообедаем с вами. А там вместе поедем. Дорога все равно одна. Я еще хотелось с вами поговорить. Поговорить? Ну конечно, да я вас просто не пущу. Уж не надейтесь. Надеюсь. Каким же это образом? А вот каким. Идите в лагерь. Bye-bye. Вода прибывает, путь назад отрезан, будем двигаться вперед, вести коней за мной. Стоп, отправляйтесь на металлостанцию. Сренко случайно, а? А как вы догадались? Ты откуда взял? Прямо из гостей А это что такое? Да ерунда, царапина небольшая А ну, ну снимай фракшу Ну быстро то А где политрук? Нас разъединил поток он счастье, табуна успел прорваться вперед. Давай, руку. Значит, это может и начальник гарнизона вы, товарищ командир. Точно. Держать коней. ней. Да понимаешь, остров малонадежный. На честном слове держится. Ух, воды-то, воды-то. оу, оу, оу, товарищ, осторожно, осторожно-то. Товарищ чедорово. Помогите, товарищу товарищ. Шукову. Я подержу. Есть помочь, Сухов. Вот он, вожак. Вовремя ты схватил его, топ брать бы нам коней. Ивась, я только что? что другого вожака схватил, посерьезней. Врага на Понял? Да Какого врага? А ты что думаешь, Это водичка сама по себе? Ты как думаешь, долго мы еще на этом острове продержимся? Через час от него одно мокрое место останется. Ух, сейчас все размоет. Слушай, Андрей, Вон течение оттуда. Что если попытаться крепить остров? Он с той стороны, там его сильно подмывает. А чем крепить? А он бревна. Смотри, сколько он нанесло. А, О, все равно разморет. Ну вы никак. пузыри пускаете. годится. Вы хоть и кавалеристу надо приучаться к водичке. Верно, слава где насчет плавать. -то? Ну давайте на но... остров. Надо крепить остров. Ну, пошли за плевными. Пошли. Пойди ко мне. Вылавливай деревья. Крепи остров. <музык> на курорте день провел. Сперва вкусный обед с пельменями в хорошей компании. Потом ванная. А теперь физические упражнения. На свежем воздухе. Красота. По программе еще шахматы полагают. Но можно было бы сыграть их в шахматы. Как фигур мало. одни. Где же ты пельмени ел? На метеостанции Понятно Гляди Ну теперь кажется, пора пуститься в плаву Дольше здесь и продержаться А кони? А люди? Мне, конечно, жалко, но люди могут погибнуть. Надо плыть. Плыть? Все не доплывут. Не все так плавают, как ты. Ну а что же делать? Что делать? Товарищи бойцы, что, вкусно? Не Неподходящее занятие для кавалерии? Кругом вода. Остров нас каждую минуту уменьшается. <смех> вроде как сначала не в обиде, товарищ командир. <смех> Впрочем, это не получается. Да, сложное положение. Вот так бывает в боевой обстановке. Так вот, товарищи бойцы, не сдадим, пока полк не придет к нам на помощь. А он уже идет к нам на выручку. Так что скучать придется недолго, товарищ. Откуда ты знаешь, что полк к нам идет на выручку? Разве может быть иначе? Вы правы, товарищ начальник каждый раз получалось так, что если ты синий, то я красный. Первый раз мы с тобой оба мокрые. Я и сам, брат, всегда мечтал о том, чтобы с тобой вместе с врагом в бою встретиться. Ну, вот так и получилось. как то не то. Вода. Был бы настоящий враг, мы бы ему показали. Жалко, что не придется. Ничего, мы все повоюем Oh, are you in? How oh, are you in? Свезд, бог, а ну товарищи На завтрашний дурба и прилива, отрыва, А ну стреляет, бог, занос и подруги, Петь и вот дела.